Привет, любители Немиркин психологии! Задумывались ли вы когда-нибудь, что на самом деле означают ваши кошмары? Может быть, ваше подсознание пытается вам что-то сказать? Многие психологи работают со своими пациентами, чтобы интерпретировать сны. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, считал, что вытесненные концепции и желания можно обнаружить в сновидениях, в то время как ваши собственные сны, вероятно, имеют личный смысл, который только вы можете интерпретировать. Есть несколько распространенных кошмаров, которые, как говорят, имеют несколько сильных значений. Итак, вот шесть распространенных ночных кошмаров и что они на самом деле означают. Номер один – быть неподготовленным к испытанию. У вас когда-нибудь был один из таких снов? Похоже, многие люди так и делают. Вы совсем не готовились к важному тесту, когда внезапно обнаруживаете, что сидите, готовы его сдать. Часы быстро начинают тикать, и вы понятия не имеете, каков будет первый ответ. Этот тип кошмара, когда человек оказывается неподготовленным к важному тесту или заданию, представляет собой недостаток уверенности. Очевидно, что вы не можете сдать тест, так как вы не учились, поэтому никакой уверенности в том, что вы сдадите экзамен, нет. Этот кошмар может также означать вам нелегко переходить к следующему этапу своей жизни. Номер два. Утопление. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что тонете во сне? Если да, то это может означать, что в последнее время вы чувствуете себя подавленным. В бодрствующем мире вы обнаруживаете, что эмоционально вовлечены в какое-то обязательство или ситуацию. Вы можете оказаться в затруднительном положении и погрязнуть в самой гуще событий. «Видишь, что я там сделал?» Номер три. Выпадают зубы. Вы когда-нибудь просыпались от кошмара, отчаянно пытаясь проверить, не выпали ли у вас зубы? Что же, если вам снятся сны, в которых у вас выпадают зубы, это может символизировать любую неуверенность в вашей внешности. Вы заставляете его беспокоиться о том, как другие могут судить о вас или вашей внешности. Если вы часто испытываете сильное чувство смущения или страха быть отвергнутым, это, скорее всего, более верно. Номер четыре, за которым гонится, За кем раньше не гнались во сне? Это может быть довольно страшно. И может показаться, что ваши ноги внезапно перестают работать именно тогда, когда вам нужно бежать. Если вы обнаружите, что вас преследуют в кошмаре, это действительно может означать, что вы убегаете от чего-то и в реальной жизни тоже. Может быть, вы избегаете чего-то важного. Возможно, вам не нравится сталкиваться с этими проблемами так, как следовало бы. Некоторые считают, что тот, кто преследует вас, может быть представителем части вас. Возвращается ли ваше чувство гнева, чтобы преследовать вас? И будем надеяться, что нет. Лучше попытайтесь проснуться и попрактиковаться в преодолении своего гнева или страха с консультантом или поговорите об этом с кем-то, кому вы доверяете. Номер пять. Опоздание или пропуск мероприятия. Вы когда-нибудь опаздывали на важное мероприятие в своем сне, на театральное представление, на важное собеседование при приеме на работу? Как насчет опоздания на тест, к которому вы не были готовы? Опоздание или пропуск мероприятия может означать, что вы чувствуете, что упускаете возможность почувствовать себя удовлетворенным. Время, по-видимому, поджимает вас, и кажется, что вы должны поторопиться и сделать выбор. Возможно, вас беспокоит важная дискуссия в вашей жизни, которая может направить вас по совершенно новому пути. Лучше всего сделать вдох и осознать, что у вас есть достаточно времени, чтобы разобраться в этом. Поговорите с кем-нибудь об этом важном решении или невыполнении его. Возможно, вы не будете так бояться, когда появится новая возможность. Это может привести вас к чему-то новому. И это не всегда должно быть страшно. Это тоже может быть захватывающе. И номер 6. Быть голым во сне. Какая классика. Внезапно вы оказываетесь в переполненном зале, и на вас нет ничего, кроме нижнего белья или вообще ничего. Это может символизировать ваш страх перед тем, что однажды вас разоблачат. Ваша эмоциональная неуверенность выставлена на всеобщее обозрение. Может быть, вы не так уязвимы, как они должны быть. Может быть, вы пытаетесь напустить на себя решительный вид, когда на самом деле быть более уязвимым – это освобождение, в котором вы нуждаетесь. Этот сон может быть отражением этого, а также чувство неуверенности в какой-то теме или в себе и в том, кто вы есть. Это нормально – быть более уязвимым рядом с теми, кто тебя окружает. Одно из худших чувств – притворяться тем, кем ты не являешься. Так что не уклоняйтесь от этих чувств. Покажите миру, кто вы есть. В вашем следующем сне лучше не снимать штаны. Итак, какой кошмар вы испытывали раньше? Как ты думаешь, что это значит? Или в вашем сне есть какие-то символы, которые привели вас к интересному толкованию? Дайте нам знать в комментариях. Мы будем рады получить от вас весточку. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с кем-то, кому в последнее время снятся интересные сны. Подписался на канал Немиркин и нажал на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И, как всегда, супер спасибо, что посмотрели.